Давайте сначала о связи. Да, мы действительно говорим, что магическое сознание должно быть освобождено от лишних связей. При этом, при всем вопрос, какие связи являются лишними, а какие не лишними, здесь определяется каждым человеком сам. Здесь, наверное, важно другое. Человек может себе позволить одни связи делать более зримыми, другие менее зримыми. Одни более сильными, другие менее сильными. Если мы говорим о магическом сознании, то здесь условие достаточно просто, но продиктовано самой магией равновесия. Значит, соответственно, равновесие в большей степени можно добиться, если все связи будут одинаковы по своей значимости. Соответственно, если они все будут одинаково равны, то есть выполняться принцип нет никакой вещи лучше, чем другая вещь, то даже очень большое количество связей совершенно не будет обременительно для сознания, поскольку их удельная значимость, удельная значимость каждой связи будет ничтожно мала. Мы не можем сделать все связи, связи очень сильными. Смысла в этом деле нет. Да, как правило, одни сильнее, другие слабее. Но если мы выставляем закон равновесия, значит они все одинаковые. И точно не сильными, потому что поддерживать сильными все связи то никакого ресурса не хватит. Даже эгрегор какие-то связи делает более сильными, какие-то менее сильными. А уж у грегора гораздо больше возможностей, чем у человеческого сознания. Значит, соответственно, в магическом сознании все связи должны быть равномерными. Количество их при выполнении этого условия значения не имеет, потому что, по сути, их, что нет минимальная значимость связи она позволяет от нее избавиться без ущерба для всего объема связи да, то есть вот как паутинка ну есть она ну оборвали и не заметили ну не заметили как ну, там, миллион стежков в одежде один разорвался ну ничего страшного да, пока не поедут все остальные не заметишь проливки а здесь в данном случае это предопределяет о том, что энергия не будет утекать по этим связям больше, чем нужно просто на поддержание этой связи. Когда связь перестает быть нужна, она пропадает из сознания, и баланс энергии по сути даже этого не замечает, это, это такие микроны, на ее месте либо образовывается другая, либо перераспределяется в равной степени между всеми остальными, но это должна быть опция такая в сознании, что нет никакой вещи лучше, чем другая вещь. При таком отношении печати начинают рассасываться сами, потому что печать постоянно подпитывается через связь. Ты энергию свою отдаешь хозяину печати, он тебе обратно дает информацию, которую эту печать углубляет. Ты отдаешь да, чем больше углубляется, тем больше энергии, тем прочнее становится связь. Остановить его можно только лишь одним единственным способом, перестать давать энергию. Причем перестать надо давать энергию одномоментно во все связи. Да, вот состояние нирваны, состояние полного погружения в себя, вот медитация, они как раз помогают достичь такого эффекта. То, чем мы с вами надрывно занимаемся на всех наших младших курсах, это умение погружаться в медитацию, она по сути и помогает нам добиться своей цели. Если при этом наш сильно умный ментал еще своими советами не вмешивается в этот процесс, то все, все происходит очень быстро и через практически очень быстро, то есть через год, да, вот как сказал коллега, обучая в школе какие-то связи действительно становятся. А почему не становятся все? Потому что есть вещи, за которые мы за которые мы цепляемся руками. Вот просто мы не хотим их отпускать. Они нам дороги. Почему? Потому что через эту печать подпитывается какой-то собственный изъян в сознании. То есть это информационное такое искусственное заполнение. Например, есть чувство собственной ущербности. Эгрегор подпитывает нам информацией, как бы заполняя этот объем, заполняя эту печать чувством собственной значимости. Эта дырка уже перестает быть дыркой, она перестает болеть. Эгрегор поддерживает, ты на эту информационную систему начинаешь, сам не подозревая, давать энергии больше, чем отдавал раньше. И вот одна связь уже стала более сильна. А всё. Это значит все, это значит процесс равновесия в сознании разрушится. Пока человек находится в состоянии человеческой жизни, то есть внутри третьего круга, он этими связями, конечно же, опутан и, безусловно, находясь в культурной среде, не может сделать все связи равновесными. Не может, вот физически не может. Его есть окружение, которое сонастраивает его с собой. Окружение само по себе неравновесно. Плюс у него есть еще правила, какие связи обязательно должны быть очень сильными, а какие должны быть очень слабыми. Эта сонастройка неизбежно позволит сознанию согласиться с этим, да, в каких-то условиях согласиться с этим. То есть, ну, ну хорошо, я сегодня со своей семьей соглашаюсь, и мы все идем на Пасху или там, наверное, воскресенье покупать эти несчастные обрубленные вербы, да, что-то там делать. Хорошо, я согласился, это же я сделал чего там, ну, ну, это, ж, ну, это ничего не значит. Да? Но на следующий день выясняется, что это значит, что время, отданное на эту связь, оттянуло время от другой связи. И, на, и по этой связи ты уже перестал получать то, чего получал раньше. Происходит в житейских ситуациях, там ссора с любимой девушкой, разбитая машина, там еще чего-нибудь, сопливый нос как минимум да? ну, или, или какие-то еще такие приключения неприятного толка, на которые хотелось бы, чтобы сознание сразу обращало внимание. Но оно не обращает внимания, потому что световые каналы, через которые работает, например, та же церковная структура, да, они имеют способностью стирать из сознания информацию лишнюю. То есть и мотивацию лишнюю. Да? То есть, ну, там, там свои алгоритмы, механизмы человек даже сразу не замечает, как это все происходит. Только впоследствии через осознание все получается. Таким образом, находясь среди людей, это сделать довольно-таки сложно. Для того, чтобы обеспечить, что называется, внутреннюю гигиену собственных связей, надо от людей отходить. Человек начинает двигаться к краю третьего круга. Он приближается к краю, первооснове там, жизни, смерти, ненависти, любви, без разницы, к какой первооснове, но он начинает отодвигаться от общей массы, потому что общая масса обычно вся колыхается в районе центра. И очень не любит расходиться по краям. Но человек отходит к краю, то есть впадает в крайности, как говорят у нас в нашей культурной среде, и он человек становится отчасти изгоем. Привычное общество само начинает его потихонечку отторгать. Сначала оно, конечно, пытается втянуть его обратно, а потом начинает его выводить, потому что крайности не позволяют сознанию сонастроиться добровольно с общей массой. Как раз наоборот, тот, кто вверх свое сознание в крайность, становится немножко более иным, чем другие и его инаковость становится несколько сильной, чем более общая масса. Она по-разному проявляется, например, в сторону первоосновы любви, блаженной такой, все, все люди-братья. Я вот с этим состоянием все люди-братья захожу опять в свою вот эту вот массу, в которой есть четкое распределение, вот это брат, а вот это не брат, вот это хороший человек, вот это плохой человек, а я им тут все люди-братья. Понятное дело, что они меня будут выпихивать из своего общества под совершенно разными основаниями. Или напротив, меня столкнуло в первооснову ненависти. И я понимаю, что мне надо отторгать всех, захожу в эту систему и начинаю внедрять вот это свое качество ненависти на всех окружающих. Да, То есть, опять же, обратный эффект. Зачем всех ненавидеть? Давайте будем ненавидеть только кого-нибудь одного, говорит общество. Или каких-нибудь четко выраженных вот лиц, которыми нам вот политика партии велит ненавидеть. Или там поп с кафедры или о чём там они стоят, забыла, <с, -с, -с, -с, с этой самой структуры тоже повелел. Да? То есть выполняй волю чужую, а ты тут свою волю начинаешь диктовать. Просто вот эти вот крайности, да, они пробуждают волю. Они, может, еще не пробуждают разум, но волю они пробуждают точно. Жизнь, смерть, они всё делают то же самое. Таким образом само общество начинает тебя выводить выводить из этой, из этой системы. Соответственно, те связи, которые были инспирированы жестко обществом и взримыми, да, которые подпитывали печати, через впадание в крайности они начинают уходить. Но выйти за пределы внутреннего круга и перейти на второй круг, это уже это не совсем просто. Вот здесь сам человек себя начинает притормаживать, потому что выйти туда, это сделать всех людей, то есть всех оставшихся там внутри, внутри третьего круга, внутри пространства жизни, равнозначными друг другу, все должны быть равнозначными друг другу, как говорили декабристы мещанин, дворянин, крестьянин, все равно имеют право. Это вот в вашем сознании все равно не имеют права. То есть все они одинаковые, ничтожные, но мы с ними миримся. Почему? Потому что, ну вот потому что, потому что, потому что миримся. Потому что так надо мириться. Но со всеми одинаково. Мы не миримся с кем-то больше, с кем-то меньше. Мы со всеми одинаково. Нет уже понятия более близкие, менее близкие, нет понятия любви, нет понятия свой, нет понятия чужой. Не привыкло сознание человека жить в таких категориях. И поэтому пока человек находится внутри первооснов внутреннего круга, все связи сделать равнозначными ему очень и очень трудно. Но мы с этой задачей справляемся следующим образом. Для этого есть пятый курс, когда мы делаем персональный эгрегор. Вот он, как фантом, выступает в качестве социальной личности, общаясь с людьми, с эгрегорами, которые, которые за этими людьми стоят. И он делает такой образ, что есть у нас связи более плотные и менее плотные. Более сильные и менее сильные. Именно персональный эгрегор принимает на себя печати, которые накладывают на него другие эгрегориальные системы. Душевно переваривает их, ну вот, оставляет фантомы. То есть это то, что делает вид, что ты обычный человек и помогает тебе функционировать в социальном мире, как обычный человек. При этом твое сознание, твое есть переструктурируется под внутренний закон и защищается персональным эгрегором Внутри своей собственной системы действительно связи становятся одинаковыми. Для этих целей мы формируем живое пространство персонального эгрегора, в котором этот закон прописан просто как жестко сформированный в бит вот такими вот гвоздями. А все, что имеет большую ценность, имеет отношение только к ядру вашей системы и к целям системы, которые проистекают не из живого пространства, но из ядра. А это значит, что они никак не подвязаны на человеческий мир и не выделяют человеческий мир и все что человеческий мир может дать и взять, как более ценное и менее ценное. Отсюда вывод. Вопросы в ценностях. Если какие-то связи в жизни, какие-то контакты более ценны, чем любят другие, вы человек и связаны с этим человеческим миром. Если все связи станут для вас одинаково ценными, равно как и одинаково неценными, то считайте, что вы человеческого, от человеческого ерма освободились, и с этого момента вы уже не вполне человек. И пусть вас это не пугает, коли мы говорим о магии.